Да. Да-да. Ну как там с деньгами? А? Как с деньгами ты там? Чё с деньгами? Чё? Куда ты звонишь? Тебе звоню. Кому? Ну тебе. Кому тебе? А вот тебе вот. Ты кто такой? Михаил Павлович. Какой Михаил Павлович? Терентьев. Такого не знаю, ты ошибся номером, друг. Кто? Ты. Чё с деньгами? какими деньгами ну который я внес в капитал куда в капитал прожи... прожиточного минимума ты пьяный или кто Сынок. Я, три... я я Михаил Павлович Терендьев. кто такой пьяный вот именно ну и все завяжи лямку ба в к что завязать завяжи лямку а что ты кричишь да ничего аля да ну что там чего как с деньгами обстоит вопрос? С какими деньгами? Которые вложил в капитал. В Какой капитал? Прожиточного минимума. Какой? В смысле в какой? Ты куда звонишь? По какому номеру звонишь? По твоему номеру. Ты, сынок! Чё? Сынок, ебаный! Че? Ты куда звонишь? Че ты кричишь? По какому телефону звонишь? 22505. Ну, какой капитал? Прожи... Прожиточного минимума. Ну, прожиточного. Ну а чё ты кричишь? Да нихуя, то соплю разобью тебя нахуй, сопляк ебаный. Ты ч? Ты там... понял, да? Ни я не понимаю, хуй. Как... Он... Всё, заткнись, нахуй! Алё. Пидорас, ебаный. А ч я? Ты приедь сюда, я тебе бошку отверну. А какой адрес? Вот приедь сюда, я тебе бошку отверну, сопляк ебаный. Да не надо. Ты понял, да? За что? За всё. А чё я сделал? Сынок, ебаный. Чё с деньгами? Ты понял меня? Че с деньгами, я спрашиваю? Вот какие-то деньги баны, пидорас. Кто? Ты? Почему? Все, заткнись. Алло. Я сейчас еще знаю, с какого ты телефона звонишь. Я звоню сейчас из офиса. С какого офиса? Находящийся по улице Красноармейской, 4. Вот номер на твой телефон, скажи мне. Алло. Скажи номер телефона своего. Зачем? А чтоб я приехал, тебе обмочку набил нахуй. За что это? А за все? Ты понял, да? Ничего не понял. Я тебе сказал, сынок. Что? Ты понял меня? Папа. Вс. Чё, Чё вс то Ты давай номер телефона или сюда приезжай. А с деньгами как вопрос обстоит. Какими деньгами? Которые я вложил. Куда ты вложил? В капитал. В какой? Прожиточного прожиточное умение. Пидора съёбаные. Что?